три года в интернете до э, компании САД, э, прошло, не знаю, наверное, сотню, наверное, сотни компаний, э, то, что вас, Марина говорит, что все куда-то рвут, да, действительно, и у меня был такой момент, что я куда-то рвался, потому что ну, все хотят зарабатывать, заработать без труда и большие деньги, это, видимо, у нас краби, может быть, у россиян, как этот Емель э, э, э, э, отлавливал чуку и там, э, пытался что-то э, тут же в жизни получить. Ну, вот это, э, видимо, нам, может быть, это действительно людям, людям надо пройти через это. Я тоже э, не раз э, как бы, нарывался на эти компании. Э, и почему-то у нас, видимо, в, в россиянах или советских э, э, подписанных при э, Советском Союзе людях идет вот это вот доверие. Если на экране что-то мы видим, какую-то компанию, которая нам предлагает зарабатывать быстрые и хорошие деньги, почему-то мы верим. Вот мне три года я ходил по этим компаниям, я и начинал с потом прошел «Матричные», и «Хайпы», и «Динары», и чего только не было, но везде где-то я, конечно, зарабатывал, но для этого, для того, чтобы зарабатывать, надо было строить большие структуры. Просто так нигде денег, конечно, не заработать. Чтобы, вот как там, пишут, приходи, вот вложи там 300 долларов и каждый день там по 6% день или по 10%. Это, это, конечно, так называемые хайпы, когда специально организуются такие компании для того, чтобы на ваших деньгах зарабатывать большие деньги. В определенное время выплачивает, никуда они, конечно, не инвестируют. даже три процента в день это действительно сегодня это не даже один никакая супер как бы, доходная супердоходная компания не может. но один процент может быть еще и сможет такие высокотехнологичные могут быть, может быть они могут выплачивать 1% в день, но, но не сразу тоже, когда они уже станут на ноги и начнут э, продавать свою продукцию, тогда еще это возможно. Но ну, то, что предлагается там от двух и выше процентов, это, это, конечно, все сказки. Они просто платят до тех пор, пока вы их приглашаете людей, которые тоже вкладывают. Они из этих поступающих денег выплачивают вам проценты, якобы действительно они там инвестируют куда-то микрофинансовые там компании, там еще что-то там, какие-то косметические там, или сейчас э, появились много криптовалютных э, компаний, э, условно так называемых криптовалютных, на самом деле там э, придумывают всевозможные криптовалюты, которые они не забывают, это тот, тот же, та, та, та же самая пирамида, э, вам выплачивают из, из вложенных денег, но когда потопка начинает э, как бы убывать, они тут же сворачиваются, забираются деньги и прощайте. Но э, они э, играют на, на жадности, в общем людей. Э, э, мы как, вот, например, мы вкладываем, допустим, 100 долларов или 300 долларов. И, ну вот, допустим, мы, ладно, пусть вернули эти деньги, но мы, наша жадность, она не дает просто забрать там, или пусть, допустим, 300 долларов, долларов вложили, 400 заработали, ну как бы 100. Она уже в плюсе но тут зарабатывает человеческая жадность. Мы хотим, вот, давай, я еще раз проверну эти деньги, я опять складываю эти 400, потом, ну хорошо, если второй раз вы получите уже 500, как бы еще, <coughs> еще 100 в плюсе, но и вы тут не сможете остановиться, и так это будет продолжаться до тех пор, пока э, они не увидят, что поток начинает истекать, ну как бы убывать, и все, в один момент вы утром э, включаете компьютер и э, не можете зайти на свой сайт, и вы все, ваши выстроители сперва вложили. 300, потом вы заработаны уже 400, потом 500 и так далее. Все, мечтаете, уже, у вас уже мечта уже, что вы где то путешествуете, что-то покупаете. Но в один прекрасный момент, вы оказыв... в прекрасной савычке, конечно, вы оказываетесь просто разбитого корыса. Я не раз оказывался в такой ситуации. То, что я терял деньги, ну, как бы, меня это сильно не столько выводило меня из равновесия, сколько партнера, Все что теряли партнеры. Я научился строить команды, я привлекал, ну, и как считал, что это действительно вот очередная компания, достойно против внимания. Я привлекал туда людей. Мы все заходили туда, начинали работать, и в какой-то момент оказывались у разбитого корыта, или когда сайт уже не открывается. И, конечно, сразу мне начинали звонить, там куда ты нас привел и так далее и там подобное кому-то я возвращал ну, и, в принципе вот эти заработанные деньги я конечно в основном возвращал партнерам кому вот хватало насколько я мог разделить, кому-то возвращал, возвращался то конечно оказывалось все равно в разбитую корыту. но вот таким образом мы путешествовали года три наверное и просто я уже решил что никогда в интернете не заработать и хотел уже как бы уйти, даже она мне говорила, ну хватит уже э, в эти день гер... идиотов таксисты, э, и то больше работают. <социт> <социт>, Но к тому времени я вот за три года э, у меня съехало здоровье, э, значит, э, во-первых, э, зрение у меня упало очень сильно, потому что я за компьютером проводил дни и ночи, э, значит. Э, во-первых, слухать глаз, я уже не мог э, смотреть на экран, и слезы, не мог вообще 15 минут за экраном работать, вот. И во-первых, во-вторых, она как на последней части э, оказалось что у меня и начальная катарака там, и назоркость, и там все это, как бы э, набирается уже куча проблем по зрению первое. Второе, э, значит, ухо перестало, у меня слышать левое ухо. В как я уже 50, 50 в месяц, 50, 50, 53 года у меня сугоухо, как на левого уха. Я уже практически не слышал левым ухом. Вот, и пытался ходил по больницам. Одновременно вот я работал в интернете, но уже как бы ухо не слышал. И так э, вот я уже два года и, и так скажем, ухо свое. И прихожу к врачам и говорю, ну, ребята, ну сколько можно к вам ходить? Сколько я уже, что, сколько вы мне прокололи уже эти некостиновые плоты за ухо, сколько я уже там идти ты домой, больше своего слышать больше не будет. Все, что мы как бы могли сделать, вот, э, поддержать свое второе ухо, которое продолжает слышать. Вот, и вот э, вот это вот октябрь вечером, когда я вот э, из больницы, и вот я три года уже как бы, поработал в интернете, и, и понял что я, в общем то значит, никакого результата я не заработал за эти годы, а только загубил в глазами глаза не видят, ухо Иду, и такое ощущение, что за мной встретится песок. Что за время, говорят, что идти? Начинает песок, что и за мной встретится песок. Вот и в этот момент я решил, прекращая заниматься ерундой всякой и Найду какую-то компанию по здоровью, восстановлю здоровью, а да, там посмотрим. Будет да? я работать, этот, э, зарабатывать или нет. И начал искать э, компанию по здоровью. Я не слишком э, много. Не слишком подробно рассказываю. Ну, ладно, раз уж начал. Значит, прошерстил я, конечно, все, что было по здоровью. Мне И до этого звонили предлагали и сибирское здоровье, и, и, и макс, там и кто-то. Ну вот они просто не мечтала душа вот этих компаний почему-то. И вот я пролистываю очередную, не, мне очередное, спросили очередное приглашение, смотрю там регенерацию органов. Компания САД, так называемая, система каждого долголетия, и, и регенерации органов. Думаю, ничего себе, вот это да, новенькое. Но сразу, конечно же, да, борьба за внутренняя. Вот. С одной стороны, надежда, что нежели для такого доски что можно регенерировать, с, с другой стороны, чтобы обманут, почти не доказал. Ну ладно, здоровье мое, значит, останавливать надо, что-то искать, я думаю, не подале денег ищу, закажу там то, что надо вот. начал ходить на вебинары, ничего еще не заказывал, начал ходить на вебинары, слушал, врачи там выступали, лидеры различные, рассказывали о результатах, которые получают партнеры. Я начал задавать вопросы, что нужно для установления терения, что нужно для лупанистов. Они, как бы, мне несколько раз, я эти вопросы задавал, несколько раз они мне ответили примерно одинаковое назначение. Я думаю, ну ладно, захожу, не пожалею, там, взять в и захожу препараты. И что вы думаете, через месяц где-то применение глаза и глаз у меня вот начал выходить гной очень отдельно. Я вообще вставал по утрам, и у меня ресницы были слившиеся от, от гноя. Вот что там в глазах было, я не знаю. И, во-первых, во, и, во гной, это настолько было отдельно, что ресницы были слившиеся. И я утром на ощупь шел до ванны, чтобы теплой водой промыть глаза. Вот. И когда я промывал глаза, открывал, я видел, что у меня вот глаза вообще красные. Я поначал, я сейчас испугался. Зрением Но потом вспомнил, что на вебинара говорили, что для начала будет обострение там, ну, как бы реакция организма. Ну ладно, все. Дальше продолжаю капать, глаза осветляются, леги и так. И еще на уголках глаз, когда утром просыпался, были как камешки, ну как, ну, как такие вот камешки, трогаешь пальцем, они рассыпаются, в песок, не знаю, что это. Вряд ли из глаз входит. Или это мертвые ткани, я не знаю, или столи, там не знаю, что там было в глазах. Но все это выходило, видите, ну, в вот такого цветка, Это выходило где-то две недели. И после этого, вот, ну я, я там курс три месяца, все равно я, я уже почувствовал, что мне легко, я уже легко, работал опять за компьютером до полуночи, и, глаза не уставали. Но через три месяца, когда я закончил курс, и я обнаружил, потом я уже проходил медкомиссию, зрение полностью вернулось в норму, это во-первых. Во-вторых, не только зрение вернулось в норму, но и краски. Краски вот стали такие, как в детстве, как я это понял. Я увлекаюсь музыкой, у меня много видеоклипов музыкальных, они все такие яркие, точные. И вот до приема уревитов или виоксанов, это для глаз, а, вот, краски были уже такие блеклые у этих видеоклипов ну думаю, наверное, видеокарта садится на выпуск вот, и я так бы не обращал на это внимание, а когда вот три месяца я прокапал глаза и очередной раз открыл вот эти, эти видеоклипы я просто был э, поражен насколько сочные были э, краски у этих э, видеоклипов что они были даже точнее краски чем когда я их записывал вот это зрение, насколько э, восстановилось зрение, что э, краски это первое второе по слуху значит я получил результат через э, полтора месяца как ухо, значит ухо у меня началось что, ну, ухо я сейчас э, я обычно разговариваю даже наушник в держу чтобы как бы дальше убеждаться что ухо продолжает слышать вот то что я два года меня вот, пытались остановить никакого результата не было тот за полтора года, за полтора месяца у вас, слух вернулся вот такие чудеса произошли со мной вот. и конечно я начал делиться э, своими результатами э, с партнерами, с которыми работал раньше. Кто-то поверил, пришел, немногие поверили, человека 5-6, может быть, из тех, с кем я раньше работал, все, больше никто не пришел поначалу. Вот. Но все равно команда потихоньку начала расти, у меня начали появляться деньги. Вот э, по э, какие деньги, как, через э, вернее ежемесячно на какие доходы я выходил первые полгода. По этому поводу есть э, на моем канале э, ролик. Э, э, сейчас, э, можно наберете Шамиль Назамидинов там будет, значит э, мой опыт приглашения называется. Вот и вы можете посмотреть, э, значит, какие деньги можно зарабатывать. Ну я скажу коротко, что через полгода я уже вышел на доход 20 тысяч сто тысяч рублей в месяц и вот полтора года я вот недавно пригнал из москвы едел еду в очередной раз на это вот двухлинт компании было и из москвы пригнал э, машину э, значит маза 55 вот это можно сказать, я э, купил на, заработал уже за полтора года значит заработал на базу это полтора миллиона полтора миллиона значит, заработано за может, это полтора года поэтому это компания, которая, если вы придете, если вы наступите на горло своей жадности, перестанете ходить по хайпам, по, э, ну, по хайпам, в основном ходят по хайпам, потому что там, как бы, за трейдинги в матрицах, там надо, надо работать, но матричные проекты, они чем хорошие, они вначале вроде бы начинают раскручиваться, а потом она просто встает. она не умирает матричные, матричный проект, он просто останавливается, просто невозможно становится. Приглашать людей и все, ваши деньги там зависает. Но все равно, чтобы кайфы потеряли, чтобы материнский, от этого не легче. Если хотите, во-первых, ну, мы сейчас говорим о, о заработке, если вы хотите зарабатывать хорошие деньги, вот ну, мой опыт показал, что можно зарабатывать. На постели, кстати, на постели, я могу сейчас вообще не работать, я могу просто как бы ежемесячную активность проявлять на 2400 рублей, и все. У меня все равно доход, он так и будет идти, э -э, около 100 тысяч месяц. Поэтому, ну, хотите вы зарабатывать так, ну, пусть даже, э -э, значит, низкую, пусть даже 30, 40, 50. У меня, это, ну, понятно, что в эту компанию в основном идут уже пожилые, там, движек э -э, 50, там, за 40, после 45, в основном, Но, когда я вижу, что в моей, в моей команде э -э, пенсионерки, зарабатывают там по 30, по 40, по 50 тысяч ежемесячно, это для них вообще это же чудо, они могут и значит, покупать еду какую им хочется, они могут ездить своим внукам, дарить подарки, это, это вообще здорово. Поэтому, если вы хотите реально зарабатывать в честной значит, в компании, которая будет работать долго, то, конечно, одна из них это. Я других просто не знаю, я в не работаю. Значит, компания САД, САТ-АКЛОН сейчас называется. Поэтому э, приходите, зарабатываю, во-первых, получите здоровье, это, это не, не то здоровье, которое вам дадут в на короткий период. Вы купили э, значит, от головной боли там или еще где-то. Значит, выпили, голова вроде не болит. Но завтра она у вас отвертает, потому что лекарства, не только как бы работают с последствиями или симптомами, значит, ну, как бы временно, заглушают, временно заглушают, потому что аптекам не выгодно, чтобы были здоровыми. Если вы выздоровеете, откуда у них доходы будет? Поэтому вот они делают эти лекарства, чтобы временно приглушать ваше заболевание. Но здоровье вы там не получите. А здесь вы не только, значит, восстановите здоровье, но и проживете очень долго и активно, и не будете 80-90 лет лежать, как ваши родители или мамы, бабушки значит, неподвижные, чтобы за вами ухаживали. Вот кто, кто хочет значит, своим детям доставлять такую неприятность, какую-то часть жизни посвящать вам, неподвижной, который не может за собой ухаживать. Это же, я бы я представить такого не могу. Ну вот мой мой пример, В 55 я был уже разваленный, из которого песок э, начинал сыпаться. Мне сейчас 57. Я чувствую себя на тридцать 30 вот, э, Кстати, я уже э, у меня по голова наполовину была сезона. Вот она уже <laughs> вернулась в свой, в апреля, почти отрела свой первоначальный уже свет, волосы. Э, Но столько результатов, кому надо, значит, э, я э, сейчас так выкладываю частенько твои результаты, там целая портянка значит, э, по с моими результатами. Э, вот. Кому интересно. Э, Можете зайти смотреть. Но сейчас э, не только речь обо мне, о том, что компания надежная, легальная, э, дает э, восстановить возможность восстановить здоровье, дает возможность зарабатывать замечательные деньги. Э, а там уже, смотрите, труда вы можете применить.